Зеленский устроил прямо блаву, хитрую на призывников, вероятно, к чему-то готовится, а Байденко собирает советское оружие по всему миру и прежде всего на Ближнем Востоке. В событиях на Шри-Ланке, знаете кого обвинил Блинки? Ну, я думаю, вы догадываетесь. Но ну, а также о Хаймарсах, о новых требованиях Резникова к западным партнерам. Ну и ситуация на Донецком и Харьковском направлениях. Приветствую, друзья, соводки с фронтов Украины не только. 10 июля, 10.00 вечера. И начну я, друзья, с призывов. И хотя Зеленский говорил о том, чтобы Залужный не принимал никаких решений по этому поводу, без его ведома и соответствующие решения будут приняты после определенных доработок. Но тем временем, посмотрите у меня на телеграм-канале тактику военкомов, которую они применили в Запорожье, когда одностороннее движение было перекрыто, ну а различные примыкающие улицы также контролировались и повестки выдавались соответственно тем, кто попал в эту очередь. Ну и фактически, наверное, такие же методы будут задействованы в других регионах или задействованы уже. Ну а также по игровым клубам ходили в Киевской области, также раздавали повестки. Ну а в общем с мест сообщают, что концентрация военных в некоторых районах под Киевом, а также какие-то появились люди, которые разговаривают не на украинском и не на русском языках, а тоже как-то их концентрация увеличилась вокруг Киева. Вероятно, Зеленский к чему-то готовится, так же, как и увеличенный вот такими разными хитрыми способами призыв. А прежде всего, опять же, в юго-восточных регионах связан с вероятными какими-то событиями, опять же, на юго-востоке. В Харьковском направлении, в Запорожском направлении, потому что в Запорожской области пытались как раз-таки вручать повестки. В Николаевской области и Институт изучения войны, Американский институт... Э предполагают, что есть некая пауза в наступлении российской армии, перегруппировка, но тем не менее может начаться новое масштабное наступление, но они не знают куда и где. Но хотя если почитать сводки генштаба ВСУ, там сообщаются о неком движении на Харьковском направлении, и других направлениях. Но уже тактика описания этих событий, но на свойственно Генштабу ВСУ и, в принципе, косвенно можно понять, что происходит на самом деле. И это не очень хорошие прогнозы для ВСУ. А вот Байден во время визита на Ближний Восток будет просить советское оружие для Украины, как сообщает Нью-Йорк Таймс. Издание отмечает, что одобренной военной помощи должно хватить до второго квартала следующего года. Ого! Но в США опасаются затяжной, э, затяжного конфликта и хотят сохранить собственную обороноспособность. А это, друзья, весьма интересная тезисы, потому что получается, что свое вооружение как-то не очень хотят давать, потому что боятся конфликта с Россией и не только с Россией. И поэтому вот ищут советское вооружение. Также Белый дом работает над изменением позиций Бразилии, Китая, Индии и других стран, не присоединившихся к компании Штатов Европы по изоляции Москвы. Здесь можно констатировать, что изоляция провалилась, а ряд стран просто входит в БРИКС, а такие страны, как Китай, ну, думаю, комментировать даже не стоит их позицию. Но еще оказывается, что путинский разгон британского правительства, а также друзья Путина фермеры, которые выступают с протестами в Европе, ну, а также путинское повышение цен, на топливо Это еще не все Оказывается в Шри-Ланке что произошло По мнению Блинкина а Опять же там тоже причастна Россия Блинкин прямо назвал Что есть вот блокада украинских портов России как он считает а Это один из факторов Кризиса в Шри-Ланке А также Блинкин опасается Что это может повториться и в других местах Ой, я прям стесняюсь спросить про различные цветные революции, которые проходили в разных странах, ну и, конечно же, про Майдан в Украине. Ну, а в общем, конечно же, кризисные явления по всему миру действительно могут привести к таким событиям, как в Шри-Ланке, еще в каких-то странах. Но тем временем, хотя и Байден, как вы видите, хочет советское оружие где-то найти для Украины, резников заявляют, что те самые хаймарсы... Они изменили прям ход событий. Ну, а в общем, конечно, все очень печально. И нужно еще больше различных дальнобойных вооружений средне, среднего расстояния действия. Это малого расстояния действия. Потому что Украина несет очень большие потери. Ну и как отмечают уже западные опять же, издания, что на передовую бросаются неподготовленные резервисты. Потому что банально не хватает, опять же, кадров. И поэтому мы видим вот то, что связано с военкомами. Обязательно подписываемся на мой телеграм-канал. На этом пока все. Дальше будет.